Mm-hmm. Мы играть, проводя два раза вниз каждый аккорд. Первый аккорд ДМ, аккорд Е, дальше аккорд АМ. Здесь по сути аккорд F, но если вам сложно брать баррэ, можете взять такой аккорд, он называется fm 7 Далее ДМ, аккорд Е и аккорд АМ. Перебор может быть такой, то есть от 4 к первой идти, четвертая, третья, вторая, первая. Далее аккорд Е, шестой бас на аккорде АМ, пятый бас. Здесь дергается четвертый бас, ну и третья, вторая, первая. Далее то же самое, четвертый бас, аккорд Е и аккорд А. Еще есть такой перебор, когда вы дергаете четвертую, третью, первую, вторую вместе. И опять третья. Четвертая, третья, первая, вторая вместе и третья. И так каждый аккорд играем. Бой играется так, то есть вниз, удар, вниз, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вниз, вверх. Ритм такой.